Сегодня мы откроем очень много вот этих оружейных СГО кейсов первого тиража, они сейчас стоят половиной тысячи рублей, делать это мы будем на сайте, но будет интересно. Приятного просмотра и погнали!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 Короче, спасибо всем за просмотр, очень долго получилось, но, бля, кейсы на что-то открывать нужно, короче, погнали. Ребят, всем привет, в прошлом ролике мы открывали Браво кейсы на Топскине, и сегодня открываем оружейные кейсы. Цена в Стиме 3500, плюс стоимость ключа, это где-то 200, ну даже 300 рублей накинем, я сейчас точную цену не знаю, это 3 3800 за один кейс. На Топскине он стоит 3800, кстати, он подешевел, и посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, кому интересно, я и в ролике с Браво кейса им показывал, но сегодня решил показать все кейсы, может, кому-то реально интересно. В общем, я закупился давным-давно кейсиками, потому что кейсы в любом случае дорожают, как только выходят новый, то есть они там и выпадать с кейсов перестают и так далее и тому подобное. Ну вот кейсов закупил. Купил и гидрокейсы, они фиге сейчас 700 рублей стоят и оружейные кейсы. Охотничьи, тут и капсулы. Ну вот просто покажу, что есть. Кстати, капсула 2014 года 2 600 стоит. Вот опять же, капсула с наклейками, где можно корону выбить, она стоит 933. Ну и вот по мелочи расколотой сети естественно, корона этой, даже не корона, вишенка этой коллекции, это Браво и оружейный, первого тиража также есть там других тиражей, но сейчас тоже все это покажу, наборы всякие сувенирные с x наборы, сувенирка Берлина, Danger Zone, решающий момент, вот такие капсулы с автографами есть, это вроде мне подписчики скидывали, подгон от подписчиков, кстати, я думаю скоро будет, поэтому ждите, кто писал там где, где подгон скоро будет. Ну, в общем, вот такие скины может опять сделать отдельный ролик, потому что скинов стало больше, я нашел очень много прикольных скинов, которые у меня тоже тут лежат. Короче, если хотите отдельный ролик, обзор инвентаря, во что инвестировала, в основном на этом аккаунте у меня инвестиции лежат. Ну, пожалуйста, пишите, просто пишите, да, сделай ролик, да, и такой видос будет. Очень много прикольных скинов могу вам показать, ну, а если вам зайдет. Сейчас уже на это время тратить не буду. Переходим уже на топ-скин, а сразу поехали, давай-ка один лучше откроем. В предыдущем ролике нам получилось нафрэмить 70к, вроде бы с 50 тысяч, если не ошибаюсь, и обещала ставить на вот этот вот видос с оружейным кейсом первого тиража. Цена тут выше, чем в стиме. Я опять же, повторюсь, с ключом, кейс тут где-то 3 600, ну, ладно, да, 3 700. То есть на 200, на 200 или даже 300 рублей, здесь он, этот кейс дороже. Ну, и в теории дроп должен быть интересный, и уже первый нож. Нож Сажа 5 900. Нормально. Пап, потратили там и 7600 и что-то затупил. Кстати, кто еще, если вдруг, не знает и не использовал, у меня есть промик на 40% к пополнению. О, G и 4 рки Вам дается 40%, мне всего 5% падает, но это 12 тысяч. Уже упала, а пополнили вы в общем На 252 тысячи, тысяч, тысячи рублей Короче, всем спасибо, кто использует Какая-никакая, но это копейка И это тоже приятно, короче, вот G4 арки Пожалуйста, то будет пополнять Давай-ка мы сейчас сразу 10 кейсов Оружейных дернем, блин, но Это аккаунт ютубера, то есть в теории должны Падать ножи и, конечно, вишенка Это удар молнии, это будет вообще шикарно Причем АВП удар молнии сейчас Безумно-безумно подорожало кстати, 43 тысячи, тут очень много ножей, это, знаешь, как будто открыли ножевой кейс. Давай мы даже сейчас с тобой чекнем цену все-таки удара молнии, мне очень интересно. Зашел на торговую площадку, короче, удар молнии, немного поношенный, 41 тысяча, прямо с завода 31, и еще одна прямо с завода 48. Мне почему-то казалось, что эта история стоит дороже, но опять же, были времена, когда этот удар молнии стоил по 9-11 тысяч. Я застал это все, даже, по дешевле он стоил одно время. Это были мои 80-е, но сейчас он реально стоит офигенных денег, прикольно, конечно. Поэтому нужен все-таки удар молнии, ну реально это скин, который дорожает. Так знаешь, в чем самый прикол? У меня были удар молнии, и драгон лоры, ну, я ютубер, открываю кейсы, это все понятно, для кого это не секрет, кстати, опять много ножей. И вот как же я все-таки сейчас жалею, что я это все продавал? Кто не знает, я расскажу, была история с пабгом, я инвестировал туда где-то 800-1 миллион рублей, ну, даже, может, 750 тысяч, ну, короче, до миллиона, да, это было, от 700, от 750 начинаю до миллиона, я точно не помню, сколько мне там инвентарь уже стоил. Причем, даже я не то, чтобы закидывал деньги в Steam, все это получалось выводить с рефералок, потому что я везде, ну, вот, как и сейчас, в принципе, КДС вы рекламирую, а на тот момент, когда в PUBG был доступен трейд, так... Вообще было классно, потому что, опять же, вышло много сайтов с кейсами, сайтов рулеток. И это все было очень на ну, такой хайп-волне. Все, хай, многие, не все, многие хотели в это инвестировать. Я, в принципе, не остался в стороне. Ну и выводил он ли онлепабг вещи. С того же CS фаста, там, по-моему, тоже можно было... Блин, ну что, тоже хуево начало падать? Ладно. Да расскажу. Все-таки там, по-моему, тоже можно было на выбор либо CS, либо пабг вещи. В общем, везде с рефок, даже с CS сайтов я выводил пабг скины. И получилось, ну вот, в районе... 900, 800, 700 миллионов рублей, короче, много, и, кстати, закалки нам выпали, это круто, они тоже дорогие, они тоже, да, они по 6 тысяч от одного кейса, как минимум, ладно, ну, найс, в принципе, плюс 5 тысяч от изначального балика Ну и вот, и, как вы, многие из вас знают, пабги раз и закрыли трейд, ну и все, короче, после этого я больше особо не инвестирую, но только, знаешь, какие-то вот кейсики, которые получилось у меня в вытаскивать там за 800 даже, ну, до 1000 рублей. И все эти скины, которые в инвентаре сейчас лежат, я их брал по конкретному лоу-прайсу. Ну, некоторые, конечно, по 5, по 4 тысячи, но такого, что держать дорогие скины в инвентаре, а-ля ДЛ, удар-молнии, там, медузы и так далее, ну, больше не хотелось, потому что был негативный опыт, и как-то больше 94 тысячи, найс, больше на одни и те же грабли наступать не хотелось. Ну, и, соответственно, все продавал. А сейчас смотришь, да, цену на ВП Драгон Нор, блин, ну это просто, она так бустанулась. Давайте раз сегодня мы с вами чекаем цену, проверим и прайс на Dell. Мне, опять же, интересно. Я не знаю даже цену на Dell сейчас. Вот, зашел на Вики. Короче, прямо с завода авапка стоит не сувенирка 800 тысяч рублей. Прямо с завода 800 тысяч. Самое, если сравнивать плохого качества, 228 тысяч рублей. 228к. Это самая затертая версия Dell'а. Среднячок после полевых 383 Ну, сувенирки, цены даже я смотреть не хочу Это очень дорого То есть, Дейл офигенно взлетел Ну, и тут, в принципе, на графике все это видно Вот он начал как раз буститься конкретно в, Ну, уже почти в 22-м году В 21-м с половиной Как же это глупо сейчас звучало Но, тем не менее То есть, где-то вот здесь еще можно было Закаленку за 78 тысяч взять И она у меня вот тут была и Тут я продал Дейл Вот где-то здесь за 115 я продал И здесь 3 ДЛ вроде бы у меня был Я тоже его продал И 4 еще, по был Короче, ну, не. Осталось у меня, к сожалению, делов реально, к сожалению. Но если бы я их не продавал, у меня бы сейчас не было ни квартиры, ни машины, ничего бы у меня не было. Поэтому, ладно, ну, в общем, рассказал такую небольшую историю и про инвестиции PUBG, и про инвестиции CS, но, ну, думаю, вам было интересно, надеюсь. И еще раз повторюсь, если хотите увидеть все-таки обзор инвентаря, там реально много всего, кто не видел, могу снять еще раз, хотя ролика Пом 2 уже на канале есть, Ну там чуть-чуть есть изменения, в общем, ставьте лайки, пишите комменты, что да го. сделаю без вопросов, тем более скоро у канала рождения, на такую дату можно и обзор инвентаря снять, что, в общем, у меня получилось на фармить за 10 лет, как я снимаю ролики на YouTube. Ну, на фармить и оставить. Опять же, важный момент. Тем временем, у нас на топ-скине 91 тысяча рублей. Изначально, вдруг, кто не помнит, было 70к. В целом, неплохо, но и опять же 52 тысячи бонусов. То есть, бопом сегодня еще можно открыть самые дорогие кейсы за вот эти вот алмазики. Своеобразные бонусные кейсы. По бонусным кейсам, самый дорогой 8 тысяч стоит. Мы можем 5 штук открыть. Давай немножечко разбавим контент. Я даже не видел, что там лежит, но скорее всего Синька выпадет. А и maybe 2-3 красных. Может, одно, может вообще красного не выпасть. Ну вот, 2 красных. Читаем. В принципе, поток информации неоновый гонщик не так плохо. Еще. А и нифига себе, 10 тысяч неплохой буст. Неплохой буст. Очень крутой кейс. Человек создавал. Бля, давай попробуем открыть. Ну, деньги есть. Почему нет? Я хотел этот кейс еще один раз долбануть. Мне, пом предыдущий раз отсюда выпал ширп. Кстати, бля, вой. Ну сгреть это не очень хорошо 27к, но тем не менее 77 Так, возвращаемся к этому Давай сейчас фастом подолбим Гипнотически, кстати, тоже подорожал офигенно Потому что уже хочется все-таки понять Выпадет сегодня удар молнии или нет Молния с хит Ладно, но откровенно, да Хочется все-таки удар молнии Ножи это хорошо, что мы уходим в плюс Это определенно тоже хорошо Но это все не то Ну, как бы кейсик-то в принципе Уводит в плюс и за счет на закалка. Гипнотический закалка Тут вообще солидная достаточно Солидная маржа, как это сейчас принято говорить Ну, в общем, если кто собирается открывать пер Первый, первого Ой! Убийство офигенно, бля, это круто. Кейс первого тиража оружейный. Блин, не надейтесь на удар молнии, он тут не дропается. Все, что можно выбить, да, именно, ну, понятно, ножи. Ножи очень часто дропаются, потому что кейс не дешевый. Но именно из кейса, типа, гипнотический, закалка, даже, по-моему, татуировка дракона ни разу не выпадала. Она сейчас вроде тоже в цене апнулась. Все можно выбить, кроме вроде дракона и удара молнии. Ножи и так далее, это все дропается. Но, блин, самое вкусное было бы удар молнии. Но кейс, кстати, неплохо тебя будет. Опять же, это все не объективно, потому что аккаунт ютубера нужно... Делать такие громкие заявления с Ноунеймовского no аккаунта Кстати, мы сейчас открыли реально как будто ножевой кейс Чекай 1, 2, ну типа 10 кейсов 10 ножей Это, Блин, это превратилось в открытие, знаешь, ножевого кейса Но все-таки хотелось в этом ролике Выбить и хотя бы увидеть Выбить и увидеть, ну в принципе одно и то же Удар молнии, по итогу не получилось Ножи гипнотически падают, все А, подожди, стой, блять, градиент я градиент продал. Я думаю, что за прикол. 124К. Ребят, всем огромное спасибо. Этот балик оставлю на следующий ролик. Роу-ту-миллион. Хочу сделать интересный контент либо с кейсом, либо с апгрейдами. Но опять же с дорогим кейсиком сделать новый кейс или этот открыть. Короче, уже пойти по жести. На этом все. С вами был Чело Вет. Пишите, нужно ли делать обзор инвентаря или нет. Жду вашей отмашки и сделаем контентика. Всем спасибо. Спонсор в Прикрепе. В Прикрепе вся халява. Спасибо за просмотр, и поддержку. Это был Человек. Всем пока.